Зажигание мусора на даче полагается большой штраф, но Петрович это не остановило и он так и жег мусора на даче.